А теперь более подробно расскажу вам о проекте Traffic Monson. Это уникальный проект и в нем есть заработок без вложений. Это рекламная платформа, на которой многие рекламодатели рекламируют свои проекты, а люди реально просматривают их в реальном времени. Здесь двойная защита от ботов и скриптов, поэтому реклама очень эффективная и к тому же довольно таки дешевая. Просматривая рекламу, здесь зарабатывают реальные деньги. Вывод на платежные системы от 2 долларов. Приглашая в команду партнеров, здесь можно неплохо заработать. Ведь на партнерской программе здесь платят 100%. Неплохая партнерка, не правда ли? В среднем за один день здесь можно заработать примерно 10 центов. За месяц 3 доллара. Если пригласить 10 человек, вы заработаете примерно 30 долларов в месяц. А если 100 человек, 200. Считайте сами. А теперь покажу вам, как зарегистрироваться в этом проекте. В проекте можно регистрироваться только по реферальной ссылке. Вы ее найдете под этим видео. Если хотите, присоединяйтесь в мою команду. Буду вам очень рад. Итак, переходим на регистрацию. Сразу хочу обратить ваше особое внимание, что здесь все заполняется только на английском языке. Не переводите страницу на свой родной язык, могут быть сбои при регистрации. Итак, First Name, пишем имя, властный, фамилию, телефон со знаком плюс, код страны и номер, email адрес, желательно Gmail, Mail.ru не проходит. Далее повторяем email адрес. Далее придумываем логин для входа в проект Traffic Monster и записываем его в блокноте, чтобы не забыть. В поле Setup Card, придумываем и вписываем пит код из 5-6 цифр. Он вам будет нужен для подтверждения вывода заработанных денег и для изменения личных данных. С правой стороны повторяем введенный вами пин код Define Passport. Здесь придумаю пароль для входа в проект и повторяем пароль. Вписываем в окошко email адрес для платежной системы Payza и PayPal. Даже если у вас только один кошелек, обязательно впишите два email, потом нельзя будет добавить. Аккаунт в платежной системе можно и потом создать по вашему email адресу. На пейзе немного меньше процентов для вывода средств. Потом можете ознакомиться с правилами проекта, ставим галочку, вводим капчу и подтверждаем регистрацию. Поздравляю вас, вы в проекте TrafficMoncent.com. После регистрации вы заполняете поля «Логин», «Пароль» и вводите капчу. Перед тем как войти в свой аккаунт, проект Traffic Monson предлагает посмотреть 10-секундную рекламу. По желанию здесь вы можете разместить и свою платную рекламу, рекламируя свои проекты. После окончания рекламы нажимаем на кнопку и входим в свой аккаунт. Как выглядит мой аккаунт? В нижней части экрана вы видите несколько цветных кнопочек. Это платная реклама, за просмотр которой вы будете получать деньги. Одна тысячная цента это 5 секундная реклама. Полцента это 15 секундная реклама. Один цент платят за 30 секунд рекламы. Иногда бывает реклама на 60 секунд, за нее проект платит 2 цента. А теперь посмотрим первую рекламу, чтобы вы знали, как это работает. Ждем 30 секунд. Вау, по статистике этого сайта Traffic Monson выжил на первое место. Это очень приятно. Теперь вводим капчу, подтверждаем и возвращаемся в свой аккаунт. Цена на балансе увеличилась на 1 цент. Просматриваем следующую рекламу. После полной загрузки страницы вводим капчу, подтверждаем и возвращаемся в свой аккаунт. Все очень просто. Заработали еще один цент. Теперь поставлю на паузу и чтобы не тратить ваше дорогое время, просмотрю всю рекламу и снова вернусь к записи. Вот последняя 5 секундная реклама. Как видите, деньги на балансе немного увеличились. Теперь расскажу вам, как поддерживать свою активность в этом проекте. И для чего она необходима. В этой строчке вы видите мою активность. Около 6 часов осталось. А активность вам нужна, чтобы зарабатывать от своих партнеров. Которые в любой момент времени могут просматривать свою платную рекламу. Если вы не активный, вы ничего не получаете от своих партнеров. А чтобы быть активным, нужно в течение суток просмотреть 10 бесплатных реклам за которые деньги мы не получаем, но получаем за два просмотра один кредит. Потом этими кредитами вы можете рассчитываться, рекламируя свои проекты. На данный момент у меня уже накопилось 295 кредитов. Теперь покажу, как зарабатывать кредиты. Нажимаем на кнопку Start Surfing и начинается 20 секундная реклама. Ищем две одинаковые картинки и нажимаем на одну из них. Иногда бывает и капча. Далее нажимаем на кнопку Next сайт. И идет показ следующего сайта. Внизу счетчик, который показывает количество посмотренных вами сайтов. Снова нажимаем на картинку двойников. И теперь возвращаемся в свой аккаунт. За два просмотра количество кредита увеличилось на единицу. Теперь у меня 296 кредитов. Сейчас поставлю на паузу, посмотрю оставшуюся рекламу и тем самым выполню свою дневную норму. Внизу вы видите, что я уже просмотрел 9 реклам. И просматриваю последнюю десятую рекламу. Нажимаю на картинку. И возвращаюсь в аккаунт. Как видите, уже на счетчике 300 кредитов. И моя активность в проекте Traffic Monson продлилась на целые сутки. Это заняло примерно 5 минут. И еще появилась одна платная реклама. Опускаемся вниз этой страницы. Здесь вы видите баланс и основные отчеты. В верхней строке будет находиться ваша реферальная ссылка. Чуть ниже вы видите три посадочные страницы Waiting Page» с вашей реферальной ссылкой для привлечения партнеров. Жаль только, что они все на английском языке. Вверху вы видите текстовую рекламу. Здесь на видном месте и вы можете разместить свою платную рекламу на свои проекты. Либо баннерную рекламу в верхней части сайта. Либо в нижней. Выбор за вами. А теперь, пожалуй, самое интересное. В этой части видео покажу вам, как быстро выводятся заработанные деньги на PayPal. Заранее подготовился и вошел в свой PayPal кошелек. А тем временем в проекте TrafficMontsens. Появилось несколько платных реклам. Я обычно захожу сюда один или два раза в день. Зарабатываю больше кредитов. Это у меня занимает примерно 15-20 минут в день. В течение месяца мой заработок примерно 3 доллара. А теперь будем выводить 2 доллара на PayPal. Нажимаем на зеленую кнопку Window И попадаем на платежную страницу. Прописываем сумму в размере 2 доллара и увожу свой пин. Перед тем, как перевести деньги, покажу в начале свой счет в PayPal. Как видите, это мой счет. И на балансе 0 долларов. Возвращаюсь в свой аккаунт и подтверждаю вывод денег. Операция прошла успешно. Возвращаюсь в свой аккаунт. Вместо 3 доллара семь центов у меня на балансе осталось 1 доллар 77 центов. Теперь проверим кошелек PayPal. Пока все по нулям. Перезагружаю страничку. Как видите, по 96 центов, а 4 цента это комиссионные за перевод. Внизу сегодняшняя дата. Система переводов работает быстро, проект платит, что и требовалось доказать. А теперь снова возвращаюсь в свой аккаунт. И еще хочу вам рассказать о некоторых возможностях проекта TrafficMonts.com. Переведем страницу на русский язык. Браузер Chrome неплохо справляется с этой задачей. Правой кнопкой мышки нажимаем и переводим на русский. Просмотрим некоторые пункты меню. Начинаем. Здесь вы ознакомитесь с руководством по началу работы. Настройки профиля. И настройки рекламы. Далее вы узнаете как купить и настроить баннер. Купить стартовые страницы. Здесь можно заказать платную 10-секундную рекламу. И ее увидят пользователи перед входом в свои аккаунты. Мои сайты. Вот, у меня сейчас есть заработанных 300 кредитов. Вот, перешли на эту вкладочку и мы сделаем новый сайт. Нажимаем. Так, заранее я подготовил ссылку и скопировал ее в память. И сейчас только вставляю в этой строчке. Ссылочка должна быть прямая без буквы «С». Имейте в виду. Сразу нам выдает сообщение, что здесь нет геотаргетинга. Нажимаем на кнопочку. Подробности. Все континенты. Нет, нас не интересуют все континенты. Европа. Вот. И здесь список всех-всех стран Европы. Я хочу сделать в России. Вот. Но России здесь, по-моему, нет. Румыния. Нет, англоязычный сайт. Ну, вот посмотрим в Азии. По алфавит. Вот Россия. Федерация. Выбираем Россию. Здесь, по-моему, области будет. Да, каждая область. Нет, мы выбираем все области и добавляем этот сайт. Сейчас идет предварительный просмотр. Я взял, к примеру, MLM-блог за один час, Анфиса и Бреус. Вот, ну это короткая информация, посмотрим. Все, меня это устраивает, и я буду рекламировать свою реферальную ссылку. Так, теперь должно быть подтверждение. Проект Traffic Months, он должен подтвердить эту ссылочку. Снова переведем на русский, почему-то убежало. Так, чтобы нам не использовать все 300 кредитов, которые у меня здесь находятся, входим в кнопку управления. Нажимаем на эту кнопочку. Назначить теперь сколько кредитов. Ну, допустим, поставим 100 кредитов. 100 кредитов, это значит будет 50 посещений. И теперь на кнопочку связать. Вот это. Все, нажали. Вот как я и говорил. 100 кредитов, значит будет 50 посещений. О, все, быстро. Так получилось, что уже одобрено. Все зелененьким горит. Утверждено написано. Активный Летнее почему-то утверждено. Вот. И Российская Федерация идет. Ну и ссылочка это. Все создано. Сразу уменьшилось количество кредитов. Так, теперь имейте в виду, если вы захотите удалить эту ссылку, полностью все удаляется и кредиты вам не возвращаются. Если вы поставите все сюда кредиты, то они все просто сгорят. Кредиты вам не будут возвращаться. Имейте в виду, перед тем как поставить эту ссылочку сюда, которую вы хотите рекламировать, обязательно проверьте ее в пустом окне браузера. Если она рабочая, все хорошо, тогда ее вставляйте. Еще раз напомню, здесь не должно стоять буквы «С». Ссылочка должна быть прямая. Вот и все, пожалуй, об этом. Далее. Купить вход объявления. Это реклама на 5 секунд, которую вы тоже можете заказать. Денежные ссылки. Здесь вы можете заказать таргетинговую рекламу для получения посетителей на ваш сайт. Здесь вы увидите все расценки. Таргетинговая реклама дороже, но дает возможность рекламы в конкретном городе. к меню мои баннеры которые вы также можете купить и рекламировать свои проекты мои текстовые объявления здесь вы можете заказать текстовую рекламу и выбрать таргетинг по конкретной стране трафик мусонные пакеты это реклама как мусонные дожди это реклама на нескольких других рекламных сайтах рассчитываться можно кредитами, а рекламировать только три сайта. Мои инструменты, трафик ротатор. Можно создать бесплатные ротаторы и рекламировать свои сайты в неограниченном количестве. Здесь я разместил один свой сайт. Меню филиал, баннеры. Здесь находится ваша реферальная ссылка, URL баннеров и коды баннеров для размещения их на своих сайтах. Выбирайте какой вам больше всего подходит. Размеры баннеров указаны. Финансовый менеджмент. В истории платежей у меня все по нулям. А история моих снятий показывает, что сегодня я вывел 1 доллар 96 центов. 2% это комиссионные. Пожалуй и все в разделе меню. А теперь коротко подведем итог о данном проекте. Проект Traffic Monson. Это рекламная платформа, на которой рекламодатели размещают рекламу, а мы просматривая их, зарабатываем реальные деньги. Приглашая партнеров в этот проект, мы зарабатываем 100% от их заработка. Чем больше мы людей приглашаем, тем больше мы денег зарабатываем. Всю рекламу, которую заказывают люди, они платят за это деньги. Мы получаем от этого 10%. Еще этот проект имеет возможность Инвестиций. Здесь можно инвестировать деньги в рекламу и на этом точно также зарабатывать. За 55 календарных дней мы получаем 10% процентов от суммы вклада. Так что приглашайте друзей, развивайте свой бизнес и зарабатывайте на этом деньги. А я вам желаю всего только самого доброго и самого наилучшего в жизни. Присоединяйтесь в мою команду. Буду помогать, расскажу, поделюсь всей информацией. Меня найдете в скайпе. Внизу все мои реквизиты. Внизу ссылки. Можете подписываться и регистрироваться в проект. Буду очень рад видеть вас в своей команде. Всего доброго. Пока, пока.